Сегодня я расскажу про пиксель прошивку. Итак, пиксель это делает, пиксель гром делает из нашего Nexus, грубо говоря, пиксель. Как вы видите, это Nexus 5X. Самая обычная белая версия на 16 гигабайт. Итак, автор прошивки сделал все, чтобы было похоже на пиксель. Даже если мы заходим в Fastboot, мы видим вот такую картину, то есть то, что на пикселях то есть это полностью рабочие можно в рекавери зайти естественно здесь тврп стоит не оригинальная значит прошивочка построена на стоке автор берет самые последние версии прошивки сейчас это 5 пиксель rom основан на Developer Preview втором 711 пользуюсь этим поэтому вы будете видеть то что у меня сейчас используется на да? так ну что ж после включения у нас конечно же требуется пароль мы его вводим смело ну вот значит загрузочка все очень шустро работает потому что основано на стоке замене, заменены лончеры опять же как вы видите все уже плавно да а, так, ну, есть ночной режим. В общем-то, все функции Nexus 5X получают от пикселя Так, давайте заглянем. Здесь написано pixel XL, возможно. Да. то мы видим, версия Android 7.1.1, номер сборки NPF 26F. Не знаю, зачем это вам, возможно, это вам понадобится. Значит, кнопка у нас анимированная. Мы нажимаем, и у нас здесь шарики бегают. То есть, вообще все классно. Камера. Камеру, конечно, я поставил. Камеру я поставил стороннюю с возможностями от пикселя. Зайдя в настройки, мы видим очень-очень интересный пункт стабилизация вид. Настройки burst. Это, то есть, когда вы фотографируете, он делает несколько снимков сразу. Очень полезная функция. Итак, у нас есть бесконечный Google фото. В этом можно убедиться, нажав на настройки, автосинхронизацию, но что еще? Еще очень приятно это то, что всегда погода видна, всегда видно день, суббота, да, вот на данный момент 26 ноября, время, а проблем никаких пока не замечалось, таких критических. В игры я не играю, поэтому автономность у меня никак, ну как в игры не играю, вот Traffic Lines такая вот простенькая игрушка. Может, кого заинтересует, поймите, посмотрите. А, что по сегодня, я достаточно активно пользовался телефоном. Как вы видите, я немножко перед обзором зарядился, совсем чуточку. Я подзарядился, значит, что у меня тут? Осталось примерно 3 часа. 7 часов назад он был стопроцентный я его подзарядил. В принципе, вы можете увидеть. То есть, в основном, все съел экран. Таскаю я телефон вообще вот с такой яркостью, Но мне для обзора сейчас чуть-чуть даже надо убавить. У меня, все, у меня Xiaomi Mi Band, и для этого у меня включена передача геоданных, чтобы всегда картами можно было воспользоваться и Bluetooth. С Bluetooth я еще использую наушники расходует это тоже электроэнергию и при этом достаточно экономно мне на день хватает без игр с играми я уверен он сядет придется заряжаться еще раз ну как на стоке в принципе у меня было также то есть как вы видите система ничем не нагружена М окей google всегда срабатывает причем излишне работает, то есть я смотрю видео какое нибудь на ютубе и он вдруг берет и реагирует почему, зачем, как, даже звуки не похожи, но есть такое но это у меня и на стоке было болезнью, странная штука, но она есть, значит по внешнему виду у нас обои, обои все остались стандартные, то есть ничего нового нет смысла даже смотреть сюда Гонки круглые.